Сушка – даже правильная всегда серьезное испытание для нашего организма. Она требует максимальной отдачи в работе почек, печени, ЖКТ и нашего сердца. Если есть любые заболевания, сушку стоит заменить на белковое углеводное чередование и стараться не слишком урезать углеводы. Что надо сделать перед сушкой – профилактику гепатопротекторами, а вот пить очищающие сборы, напротив, нельзя. Печень поддерживать начинают за 14-15 дней до начала входа в сушку. Следует распланировать все так, чтобы на весь период сушки у вас не было серьезных стрессов, переезда, смены работы, сессии, свадьбы и прочее. Женщинам, не спортсменкам не советуют сушиться дольше, чем 6 недель и убирать процент жира ниже, чем 18%. Это может быть вредно для гормонального фона. После 6-недельной сушки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 до завтрака и сократить саму тренировку по времени взамен усилив интенсивность максимум полчаса лучше интервального тренинга сушка должна быть на 300 350 калорий меньше того что вы едите в норме рациона на 1200 калорий и более скудные для сушки не подходит если только вы не начинаете сушиться с веса 55 килограмм и ниже план сушки по неделям примерно такой первой неделя 120 грамм углеводов из них можно два больших зеленых яблока